Всем привет, друзья! В этом видео я хотел бы вам рассказать об одном из способов легализации в Соединенных Штатах Америки, такой как политическое убежище. И дабы ничего не попутать, я вам прочту информацию с официального сайта, переведенного на русский язык, чтобы ничего не потерять и донести до вас максимально точную информацию об этом способе легализации. Итак, поехали! Итак, начнем! Политическое убежище предоставляется правительством США людям, которые могут доказать, что боятся возвратиться в свою родную страну, потому что у них есть обоснованный страх перед преследованием. В процессе получения политического убежища вам необходимо убедить иммиграционную службу или судью, что вы действительно находитесь в опасности, преследовались до обращения или у вас имеется обоснованный риск того, что вас будут преследовать в будущем. При этом сообщения об угрозе или преследовании должны быть подтверждены письменными доказательствами, которые можно будет проверить в дальнейшем. А под преследованием понимается угроза причинения вреда либо вероятность похищения, задержания, ареста, заключения в тюрьму, а также угрозы убийством или покушения. Также причинами обращения за политическим убежищем могут служить увольнение с работы, отчисление из учебного заведения, потеря жилья, прочей собственности, а также другое ущемление в правах. При прошении политического убежища в Соединенных Штатах Америки необходимо указать на источник преследования. Это может быть как само правительство в лице полиции, либо иных чиновников любого ранга, так и любые лица на территории вашего государства. Во втором случае вам необходимо доказать, что правительство не предприняло никаких шагов для обеспечения вашей безопасности, действовало недостаточно эффективно, либо помогало тем лицам, которые вас преследовали. Итак, вот такая вот информация была на официальном сайте, который мне удалось найти в интернете. А сейчас я вам расскажу немного от себя о том, что же такое политическое убежище и как на него можно подать. Итак, поехали. Для того, чтобы вам получить статус беженца, первым делом вам, соответственно, нужно подать на него кейс. А для этого у вас должна быть осознанная и весомая причина для этого. Чтобы понять, если она у вас, вам нужно ответить на несколько моих вопросов. Вас унижают в вашей стране, ваши права ущемляют, вас каким-то образом дискредитируют в вашей стране или вас пытаются убить. Но вообще есть только 6 причин, по которым вы можете просить политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. Такие как, первое, это политические взгляды, второе, это религиозные взгляды, третье, это принадлежность к секс-меньшинствам, четвертое, это раса или национальность, пятое, это принадлежность к каким-либо социальным группам, и шестое, самое последнее, это гуманитарные причины. Если вы по какой-то из этих шести причин ощущаете дискомфорт, проживая в вашей стране, вы можете, в принципе, смело идти и просить политическое убежище в США. Также важный нюанс, если вы с кем-то подрались, либо вас даже избивают на протяжении какого-то периода времени, и это все происходит из-за личностных разногласий, то это не может быть причиной для прошения политического убежища. Но если в корне этого конфликта лежит национальная составляющая, или же вас унижают из-за того, что вы принадлежите к каким-либо сексуальным меньшинствам, либо к другой причине из этих шести, то вы спокойно можете просить политического убежища. И для того, чтобы вы могли подробнее ознакомиться с каждой из этих шести причин прошения на политическое убежище, я оставлю ссылку в описании под этим видео. Вы сможете перейти и прочитать про каждую причину отдельно. Что ж, друзья, на этом все. В этом видео вы узнали, что же такое политическое убежище, на основе каких причин вы можете просить это убежище и стали еще на один шаг ближе к своей мечте и иммиграции в Соединенные Штаты Америки. Что ж, а в следующем видео я расскажу вам некоторые истории из жизни моих знакомых и о том, как же подать все-таки кейс, сколько это стоит и другие нюансы, фишки интересные из этого дела. На этом видео заканчивается, не забывайте ставить лайки, если вам понравилось это видео, оставляйте комментарии, что вы думаете насчет этого способа легализации, какие плюсы и какие минусы вы видите в этом шаге и не забывайте подписываться на канал, это самое главное. На этом все, всем спасибо, пока.